Впрочем, компания не стоит на месте и перешла на производство под систем Девайс поставляется вот в такой вот тонкой картонной упаковке На лицевой панели изображен сам девайс в цвете, что ждет нас внутри Также есть логотип производителя и название самого устройства На противоположной стороне у нас все как всегда Технические характеристики, комплектация и скрэйч-код для проверки устройства на оригинальность в отличие от многих буксмодов компании, новичок выполнен из алюминия и обладает сразу 10 расцветками, среди которых 7 однотонных, как в моем случае чисто черных, и 3 градиента. Внешний v похож на квадратный брусок со спиленными углами. Высоту он всего 106 мм, а в ширину 19,5 мм. На лицевой панели разместилась довольно большая квадратная кнопка Fire с небольшим углублением. Она удобная и обладает приятным кликом. Послушайте. По бокам от панели управления, то есть справа и слева, находятся отверстия обдува. Справа это одно небольшое для тугой сигаретной затяжки, слева это уже три больших отверстия для более свободной сигаретной затяжки. Чуть ниже трех отверстий обдува находится порт microUSB. Внутри этого небольшого девайса спрятался довольно крупный аккумулятор на 1100 мАч. Заряжается он силой тока в 1 А, а это означает, что от 0 до 100% он будет заряжаться примерно 1 час. Но вы можете не волноваться, при умеренном парении данного девайса смело хватит на один день использования. Пришло время поговорить про картриджи. Он обладает довольно нестандартным объемом в 2,5 мл. Работает на безрезьбовых испарителях. Отверстие для заправки находится сбоку и скрыто под небольшой красной силиконовой заглушкой. VaporStorm позиционирует данное устройство как универсальное, поэтому у него есть испарители на сетке с сопротивлением 0,6 Ом для более свободной кальянной затяжки и испарители на 1,2 Ом для более тугой сигаретной затяжки, которые прям предназначены для жидкостей с высоким содержанием никотина. Кстати, на данном устройстве можно смело парить как жидкости на солевом никотине, так и на обычном и даже нулевку. Главное, чтобы глицерина была не более 6. 50%. В конце ролика я хочу сказать, что данный девайс подойдет абсолютно всем. У него большой аккумулятор, вкусные картриджи и есть регулировка обдува. Так что это идеальное решение для тех, кто ищет себе компактный девайс для того, чтобы парить крепкую жидкость. С вами был Глеб и сигарет нет. Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале.